Сработали оперативно, и вся техника была на рейсе. Глава департамента горхозяйства Игорь Титенков прокомментировал результаты проверки прокуратуры. Я напомню, новости ТВК рассказывали о том, что цифры на официальном сайте департамента и в газете «Городские новости» не соответствуют действительности. Выяснилось, что город 18 октября прошлого года убирала всего 21 единица техники. Хотя в публикации и на официальном сайте... Стоит другая цифра, 166. Завышение цифр обнаружили и в информации о противогололедном материале. Вместо указанных 312 кубометров его было использовано всего 105 кубов. Стабильно высокие цифры глава департамента называл и в эфире новостей ТВК. И сегодня Титенков заявил, что предоставленные департаментом данные все-таки соответствуют действительности. Благодарен большей части коллектива о том, что они не подвели и улицы города были готовы э, к движению автотранспорта. А остальное пусть дальше разбирается, как решат, так и будет. Но на сегодняшний день мы считаем, у нас э, значит, все данные соответствуют данным УДИБА, управления дорог, инфраструктуры и благоустройства, предприятия, которые работали и, соответственно, значит, тот анализ, который мы провели. Если даже где-то будут какие-то вопросы, касающиеся, значит, неточности, да. Конечно, в любом случае разберемся и примем меры. Добавлю, что завышенными значениями заинтересовалась и счетная палата. Там выясняют, как департамент городского хозяйства расходует бюджетные средства.